Всем привет, с вами Миктролик, и это приключение на сервере Питер Это сервер на лаунчере Майнкрафт Зарегистрироваться там очень очень просто, при помощи маин и так далее. Ссылочка И, тот и тот, кто будет, там будет На пути О, теперь ладно. Не буду медить. Э -э Здесь я буду Играть просто Или Если мне напишите В э -э -э э комментах Сделать э -э Одиночку или на больше комментов на одиночку, тогда вы будете нас один, если есть сервера, то с друзьями. Окей, всем пока!